Очередное заседание. Повестка дня состоит из 90 вопросов, из которых 71 основной. Три проекта постановления по упорядочению работы комиссий по доходам, я ее называю сокращенно, и комиссии по этике, где предполагается ограничить первых замов не количеством фракций, а двумя. Календарь работы на следующую сессию всем законов по сокращенной программе так называемой, ну и остальные, я сомневаюсь, что мы их рассмотрим в силу, если их рассматривать по регламенту, а не бегом-бегом. Что касается вчерашнего дня, ну основным вопросом, о котором Юрий Петрович вас более детально ознакомит, это вопрос э, закона о так называемой публичной власти который при всех рассказах о необходимости поддержания разделения властей на самом деле делает еще более, ну скажем так, централизованной нашу власть и как зачастую не очень обоснованно. И о качестве этого закона характеризует то, что более 400 поправок поданы к тексту этого закона. Юрий Петрович более детально охарактеризует. Вчера мы провели... Круглый стол. Вы знаете, что мы четырежды предлагали заслушать Оперштаб по проблемам борьбы с ковидом, скажем так, и эффективности мер, принимаемых Оперштабом и правительством. Но до настоящего времени пока такого заслуживания в Думе не произошло. Вчерашний круглый стол. Я надеюсь, что все вы внимательно смотрели. Сегодня в ряде заказных СМИ подвергнут обструкции необоснованной. Почему? Потому что, ну, тех, кто внимательно слушал, задача парламентских слушаний и круглых столов в Думе дать возможность высказать разным позициям. Но организаторам слушаний взять наиболее, скажем, обоснованные вопросы и притворить их в законотворчество. Это для тех, кто не понимает, в чем суть круглых столов и парламентских слушаний. И для эхо Москвы Специально. Почему? Потому что, ну, с моей точки зрения, ни одно средство массовой информации, уважающее страну, не имеет права поносить необоснованно организаторов любых слушаний на любую тему. Вы для начала организуйте, а учитывая, что вы существуете за счет средств госкорпораций, и вполне возможно, можете получать рекламные деньги, в том числе и на пропаганду принудительной вакцинации, то это вообще недостойно. Поэтому с нашей точки зрения парламентские слушания дали возможность широкому спектру тех, кто хотел узнать, вообще-то узнать позицию академика, который всю свою жизнь посвятил не только изучению вирусов, но и выработке вакцин и реализации. Мы ведь не против вакцинации. Мы за то, чтобы вакцина была качественной и имела все этапы пять исследований. Потому что, по мнению Академии наук, исследование первой вакцины должно завершиться только в конце 2023 года. Николай Васильевич, общий посыл уже сообщил вам применительно к тому самому очень серьезному, очень большому закону, который регулирует состояние власти на уровне субъектов, это, наверное, после Конституции самый важный закон, который был принят за последние годы. Мы с уважением относимся к необходимости укрепления федеральной власти, но вместе с тем мы протестуем против многих положений этого закона, которые ведут, наоборот, к разрушению власти и разрушению демократии, конечно же. Я прежде всего хотел бы обратить внимание на то, что Предполагается ввести дистанционную форму взаимодействия между органами власти на уровне субъектов в соответствии с этим законом. То есть дистанционное проведение заседаний парламентов. Вот. Вроде бы мелочь, но на самом деле это не мелочь. Мы полагаем, что вот такое дистанционное голосование, дистанционное заседание парламентов могут проводиться только в двух случаях, когда речь идет о повышенной готовности или о чрезвычайной ситуации. Во всех остальных случаях следует запретить проводить их. Ведь органы власти на местах, исполнительные органы, губернаторы, они хотели бы, чтобы... Парламенты заседали в дистанционном режиме в тех случаях, когда, например, они выходят с отчетом, с тем, чтобы не задавали им неудобных вопросов, с тем, чтобы не было радикальной критики в их адрес. Когда оппози оппозиционеры приносят какие-то плакаты, которые, так сказать, критикуют власть, какие-то предметы демонстрируют на заседании парламента. Вот для того, чтобы от всего этого избавиться, зачастую большинство парламентское хочет провести дистанционное голосование. Мы предлагаем этого не допускать. Следующая позиция – это отзыв высшего должностного лица субъекта. В этом законе ничего на этот счет не прописано. Мы полагаем, что, коль скоро... Губернатор избирается населением, губернатор должен отзываться населением. У нас этого не предусмотрено, такое право не представляется народу, а право такое имеется только у президента, право его, так сказать, право его уволить, право его отозвать, право его отрешить от должности. Губернатор должен служить народу, а не президенту. Да, президенту тоже, но в первую очередь народу. И должен быть ответственным перед народом, поэтому мы настаиваем на том, чтобы эта норма была введена. Кстати, в советские времена отзыв существовал избираемых лиц. Я сам помню, был на последнем курсе института председателем избирательной комиссии участковой, и мы организовывали отзыв судьи. Нормально все на демократических основах было проведено, отозвали судью, все как полагается. То есть демократия существовала еще, оказывается, даже еще и тогда. Далее... Эм, в законопроекте предусмотрено досрочное прекращение, прекращение полномочий парламента с губернатором в том случае, когда местный парламент парламент субъекта принял закон или другой нормативный акт, противоречащий конституции. Вообще, это прекрасное, мы против этого категорически. Это прекрасный способ расправиться с парламентом, с неугодным парламентом, если только в нем присутствует Большинство от власти, ну скажем, 52%, всегда это большинство может умышленно принять антиконституционный акт, и дальше, после прохождения определенной процедуры, этот парламент будет распущен без всяких проблем, если там слишком много радикалов. Мы настаиваем на том, чтобы была включена норма о том, чтобы депутаты всех уровней, уровней проводили бы на места встречи с избирателями в, свободное, в свободном режиме. То есть не согласовывая такую встречу э, с, с главами сельских и других администраций, поселковых, городских, а в свободном режиме, еще раз повторяю. И э, депутат, э, и организатор такой встречи должен нести ответственность в случае возникновения каких-либо беспорядков, нарушений э, режима, нарушений соответствующих порядков, нарушений закона. Административную ответственность и уголовную. Этот порядок должен существовать, он должен работать. Но бегать искать главу сельской администрации, как я однажды в Ульяновской области бегал в течение двух часов, искал, как же мне согласовать эту встречу. В итоге я его не нашел и встречу я провел около, на площади около продовольственного магазина с селянами так, как считал нужным. Но губернатор, по нашему мнению, должен избираться на срок до пяти лет и не более двух сроков подряд этого нет, к сожалению, в соответствующем законопроекте, который мы сегодня обсуждаем. Мы полагаем, что должна сохраниться ныне существующая норма о том, что, политический, что президент Российской Федерации проводит консультации с политическими партиями, при, при, так сказать, решении вопросов о проведении выборов губернатора, при выдвижении политической партии каких-либо своих кандидатов на должность на пост губернатора. Сейчас эта норма есть, она работает, ее из закона теперь убирают, ну, наверное, она кому-то совершенно не по душе и неудобна. Далее, в законопроекте предусмотрена такая норма, как как увольнение, увольнение губернаторов президентом при случае утраты доверия, в случае утраты доверия. Вот что такое утраты доверия, здесь никак не конкретизировано, хотя в нынешнем законе есть определенная конкретизация. Мы полагаем, что должны быть прописаны определенные факты, это какие-то коррупционные факты, факты, на которых этот губернатор должен быть пойман, по-русски говоря, и только после этого может э, следовать президентский указ о, о том, что он увольняется, отрешается от должности в связи с утратом доверия. В этом указе должны быть изложены соответствующие факты. Ну и еще, может быть, даже последнее, на чем я хотел бы остановиться, это на том, что э, в этом законе предлагается... Еще дополнительное усиление полномочий и компетенции Государственного Совета Российской Федерации. Предполагается, что разрешение споров между органами власти различного уровня должно быть отнесено к решению Государственного Совета. Между тем, это полномочия судебных органов, это полномочия Конституционного Суда. Прежде всего, обращаю внимание на то, что в прошлом году при принятии нового варианта Конституции полномочия, конституционного суда были резко сокращены, теперь и, и далее идет этот негативный, неблагоприятный процесс.